Приветствую вас, целеустремленные и последовательные представители знака зодиака Козерог. Итак, Козерожки, давайте посмотрим, в каких же основных сферах у вас тут будет основная активность в июне месяце. Ну, во-первых, июнь месяц начинается с ретроградного Меркурия, который, ну, нам последних три недели... Немножечко тормозило различные события, давало откаты назад, что-то нужно было доделывать, переделывать. Ну а теперь-то у нас наконец-то развяжутся руки, появятся больше возможностей для того, чтобы двигаться вперед. Будет меньше различных каких-то расхождений, переменных мнений, ну, то есть будет легче достигнуть знаете, консенсуса в различных областях. Ну, давайте посмотрим. Значит, с да, еще важный аспект с 4 числа очень важно. Это ваш управитель, Сатурн находится, будет находиться, он перейдет в по пятнадцати движение ретроградное, и будет находиться в таком положении до 23 октября. Поскольку Сатурн отвечает за достижение целей, за такие, знаете, за закон, за власть, то вот по этим, ну вообще за даже это не амбиции, ну хотя может быть да амбиции. Я вот просто думаю амбиции это больше по Юпитеру наверное все-таки, а Сатурн он такой более последовательный, он целеустремленный, он связан со статусом, с положением. И ну и учитывая, что он становится ретроградным, и тем более, что еще в вашем доме денежек, то вот наверное вам в этот период нужно будет немножечко быть как-то, может быть и не немножечко, но поаккуратнее со своими финансовыми средствами, то есть постарайтесь быть с ними очень осторожными аккуратными копите откладывайте, и это не очень хорошее время для того чтобы их тратить то есть ну, ваш девиз экономия до конца октября точно экономия во всем что только на всем чем только можно хорошо Значит, что тут у нас еще будет интересненького, позитивненького? Значит, до, до, до 10 числа. Ну почему до 10? До 12-го. Вот, включительно Меркурий будет образовывать благоприятный аспект. Вот так, где ваш Меркурий? Тут вот он так. Раз, два, три, четыре, пять. Это зона любви, детей, развлечений. И он будет образовывать благоприятный аспект к. Плутон. Ага, а Плутон у вас в первом доме. Ну, смотрите, вы будете прям, хотела сказать, мистически притягательны, а в голове почему-то проскочила мысль, маниакально притягательный для противоположного пола. Но будут, наверное, на вас лететь, как бабочки на свечку. Легко будете знакомиться, будете легко завоевывать расположение противоположного пола. А еще, для тех, у кого есть детки, они есть все-таки у большинства, то вот вы знаете, вот вас как-то наладит, получится наладить с ними нужный контакт, вас наконец-то заметят авторитет, будут вас слушаться, то есть прислушиваться к вам, и вы сможете подобрать нужные слова для того, чтобы взаимодействовать с ними. Также это благоприятное время для хобби, для тех, кто занимается хобби, особенно если это хобби связано с землей, с недвижимостью, с чем-то, что нужно делать руками, там, шить, вязать, вышивать, ну и или растить, например. Так. А теперь посмотрим на еще такой один интересненький аспект, который будет с 8 по 11 Венера идет на соединение с Ураном. В вашем же доме любви. О, ну прям идеальные условия, для, во-первых, для зачатия внимания, во-вторых, для знакомства новых отношений, интересных таких, причем надежных отношений, всерьез и надолго. Но главное их не проворонить. И правильно себя повести знаете это такие отношения которые могут быстро завязаться но при этом важно их развивать медленно постепенно ну телец не любит торопиться красиво это делать гармонично с чувством с расстановкой ну вот примерно так так хорошо дальше 13 числа Переходит Меркурий в близнецы. Близнецы для вас это дом работы и здоровья. Ну, возможно, многие из вас заботятся этими темами. Что-то будете решать. Ну, много может быть работы, связанной с какими-то поездками, дорогами с документацией. 14 14 числа полнолуния, знаки Зодиака, стрелец. Для вас стрелец это 12-й дом, что-то тайное. Ну, смотрите, не грузите себя никакой ерундой. Можете прогрузить и не идите ни на какие необдуманные шаги и ночью ночью либо просто где-то по темным переулкам не гуляйте в одиночестве тем более на всякий случай этих пару дней далее до 20 числа будут по включаться очень интересные аспекты но вот первый важный аспект он связан с меркурием меркурий секстиль юпитер о чем это говорит о том что так раз два три четыре здесь с домом с домом будут решаться какие-то домашние вопросы и достаточно легко. Ну, во-первых, он показывает о том, что в это время увеличится ваш авторитет в доме, в семье, и вы как-то что-то будете для этого делать. Может быть, благодаря каким-то внешним влияниям, может быть, там, или по работе как-то изменится ваше положение, что... Вот Что-то на вас повлияет, почему вы так себя поведете. Может быть, вам просто захочется больше власти и уважения, и к вам ваши близкие будут относиться именно так, как вы этого хотите. Ну, или же вы, вы внешне получите какую-то поддержку, которая даст вот больше уверенности в себе, именно внутренней такой уверенности. Ну, и учитывая, что Венера будет там делать попеременно еще аспекты к Нептуну, к Сатурну и к Плутону, то это у нас тема, связанная с денежками, с контактами, со знакомствами. Знаете, такое вот создается впечатление, что у вас получится порешать какие-то свои... Вас сейчас я смотрю венера тут будет по-моему, квадрат делать знаете вот как-то вы рационально будете размышлять рационально хладнокровно можете даже на чем-то сэкономить вот такое чувство что вы будете больше вот строить взаимоотношения и просто вы быть в взаимоотношениях с другими людьми Учитывая их какие-то внутренние духовные качества, нравственные качества, вот немножечко узнать, хотя вот вы достаточно практичные люди, но вот вы как-то уйдете от практичности, вот как будто бы будете их испытывать на что-то, на их настоящие качества. Будет искать вот в них духовность, близость, родственную душу, может быть, но вот какие-то меркантильные дела, они отойдут на второй план. Далее, с 23 числа у нас Меркурий переместится в близнец, вернее не Меркурий, а Венера переместится в близнецы. И близнецы для вас это зона работы. Ну, смотрите, работа будет даваться очень легко. Хорошо, если она будет связана с каким-то разговорным жанром, передачей информации. Для тех, кто занят в сфере продаж, очень хорошее время с документами, тоже все будет легко спориться. Ну и знаете, будет желание даже где-то в каких-то моментах полениться, не будет наблюдаться усидчивость, а наоборот, захочется где-то поездить, где-то пометаться, придумать себе какую-нибудь хотя бы коротенькую командировку, только бы не сидеть на месте, пообщаться. Очень будет важное общение. Также с 25 по 29 Венера будет образовывать секстиль к Юпитеру. Смотрим на Юпитер. Юпитер у вас, опять же, это дом, семья, а Венера это здоровье. Во-первых, улучшение по состоянию здоровья. Очень хорошо себя будете чувствовать выздоровление если там не только кто-то приболел и знаете вот как радость радость может быть вас действительно тут в должности поднимут что-то может произойти а прекрасное время для зачатия можете зачать ребенка а рост авторитета ну и здоровье и работа и дом семья кто работает на дому тоже очень хорошее время для вас приходит денежек Оценка вашего труда и достойная ее оплата. Ну, в общем-то, ожидайте каких-то приятных сюрпризов. С 28 числа у нас Мер... не Меркурий, а Нептун становится ретроградным. Это не очень хорошее дело, поскольку ретроградность означает. Ну, знаете, как зацикливание на чем-то рыбы, это ну, в самом таком высшем свете это что-то такое связано с духовностью, благотворительностью, творческой деятельностью, там, эзотерика, психология. А вот в нишем это манипуляторы, это какие-то обманы, аферисты. Ну и здесь у вас это по теме третьего дома. То есть будьте осторожны в контактах. Проверяйте тщательно все свои контакты и не особо сильно там доверяйтесь кому-либо. Он будет до 4 декабря этот аспект. Ну и закрывается этот месяц 29 числа новолунием в раке. Рак для вас это тема, связанная с партнерством. Ох, что-то вас тут прогрузит интересным. Какие-то новые мысли. Может быть, сомнения в партнере, который у вас есть, потому что лилит, она искушает. Вы знаете, можете как-то засомневаться в его верности, в его чувствах. Причем это не только тот партнер, с которым вы живете, а любое партнерство, с которым вы взаимодействуете. Вот как-то можете себя здорово как-то прогрузить, даже какой-то страх может появиться. Но есть ли этому основанию или нет, я не знаю, время покажет, но вот так он может проиграться. Итак, благодарю вас за ваши лайки, пожалуйста, комментируйте, не ленитесь, потому что комментарии помогают продвижению канала подписывайтесь, кто не подписан, и до встречи в следующем периоде.